бы я была царица, то сама на весь бы мир приготовила я пир. бы я была царица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Я была царица, Я б для батюшки царя Родила богатыря, Здравствуй, красная девица. охо -хо, хо Будь царица. И ради богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки, сестрицы, выбирайтесь из светицы, Поезжайте вслед за мной, вслед за мной. И за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. Сына не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому сверушку. Прощение для законного решения. <звучит> ни мышонка, ни лягушку, а не ведому зверу. Дать царёва возвращенья в без нового. отбор окошко нам проделать. Добрый ужин был бы нам однако нужен. Я что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 Добрый путь вам, господа, по морю по океану к славному царю Салтану. От меня ему. Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Грусть меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца. Вот в чем горе! Ну, послушай, хочешь в море полететь за кораблем, будь же, князь, ты комаром! господа. Долго ль ездили? Куда? Ладно ль замрем Иль худо? И какое в свете чудо? Мы объехали весь свет. Заморим жичё не худо. В свете ж вот какое чудо. В море остров был крутой, непривольный, нежилой. Он лежал Пустой равниной рост на нем дубок единой. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. А, а сидит в нем князь Гедон. Он прислал тебе поклон. ох -хо, хо коль жив я буду.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 непростые, все скорлупки золотые, Ядра чистые изумрут, Вот что чудом-то зовут. хотелось где-то есть ель в лесу под елью белка это чудо знаю я Полно, князь душа моя не печалься рада службу оказать тебе я в дружбу Вот на море нам релизит, град на острове стоит, сель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да знатенится какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, Ядра чистые изумрут Все в том острове богаты. и запнет везде палаты. А сидит в, в нем князь Ведон. Ведон. Он прислал тебе поклон. Если только жив я буду, чудный остров навещу. У Гвидона погощу. Этим нас не удивишь, правду, нет ли говоришь. В свете есть темное диво. Море вздуется бурливо. Закипит, подымет вой, хлынет на берег пусту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 Остров на море лежит, Град на острове стоит, Каждый день идет там дива, Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в шумном беге, И останутся на бреге Тридцать три богатыря В чешуе золотой горя. А там князь он прислал тебе поклон. Коли жив я только буду, Чудный остров навещу И у князя погащу. В свете есть такие льдива. Вот идет молва правдива. За морем царевны есть, Что не можно глаз отвести. Днем свет божий затмевает,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 Ты дива, ты куш дива. Помогите ради Бога! Хараул! Лови, лови! Его, лови лови! Вот ужо! Поджи немножко! мношко! Погоди!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 Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит, он прислал тебе поклон. поклон да тебе пеняет он, к нам где в гости обещался, а до селе не собрался. Нынче въеду. yatzar iyi ça o Смотрите вы туда! Заиграло ретевое. Что я вижу? Что такое? Ох, дух! Ох, занялся! Царь слезами залился!